Поехали, хорошо. Удачи. Спасибо. Так, всем доброе утро. Я работаю в компании семейная клиника МИЛИС в городе Иваново, которая оказывает медицинские услуги. Также у нас недавно открылся круглосуточный травмпункт и работает еще биокафе. В специфике нашей отрасли можно выделить то, что есть сильная конкуренция. В том числе к нам недавно пришли сетевые московские клиники мощные. И идет конкуренция за кадры и, соответственно, за клиентов. Непосредственно в МИДе сейчас около 200 сотрудников. Это одна из самых крупных клиник города. Все находятся в одном здании. Вот на фотографии это вот так выглядит наша компания. И в 2023 году клиники исполняется 25 лет. То есть вот уже четверть века мы в Иваново показываем услуги. И здесь вот логотип, который у нас родился, мы с вами, символизирует некоторую поддержку, опору. Проблему, в принципе, я уже обозначила, вот эту конкуренцию за кадры и за клиентов. И еще что важно, мне кажется, сейчас учитывать это в целом обстановку в мире, в стране, и то, что у людей очень большая неопределенность в будущем, тревожность, страх завтрашнего дня, тем более медперсонал, как бы в военнообязанные люди, то есть это как бы тоже нужно учитывать, делая какое-либо мероприятие. Поэтому предполагается, что будем бороться с отсутствием упоры и уверенностью людей, не хватает положительных эмоций, веры некоего светлое будущее. Так соревнуемся уже тоже обозначено с другими клиниками. Что хочется, хочется привлечь широкую аудиторию. Если обычно мы отмечали наш день рождения клиники в виде корпоратива в ресторане, где присутствовали только сотрудники это была веселая, развлекательная программа с ведущим, с дискотекой, то в этот раз хочется изменить формат и, соответственно, аудиторию пригласить более широкую. Итак, тоже это может быть, да, это ну, сотрудники. По возрастной категории примерно 30-40 лет. У нас коллектив очень омолодился за последнее время. В основном это женщина с высшим образованием. Клиенты, кстати, тоже в основном женщины, немножко моложе. Мама с детишками. Учредители 5 человек. И представители власти. Можно попробовать и губернатора, мэра, начальник департамента здравоохранения пригласить на такое мероприятие. Для кого это важно? Прежде всего, я думаю, для руководства клиники, для сотрудников. Ну, надеюсь, полезно будет и интересно всем. Какие здесь потребности мы можем закрыть? Я здесь обозначила и положительные эмоции, чувство поддержки, опора, сопричастность к общему большому делу. Да, все-таки то, что мы делаем, это то, что касается здоровья, действительно дело очень светлое и доброе. Также в признании. Информационное ядро проекта. Здесь нужно разбивать на каждую целевую аудиторию. Так, я уже поняла, что здесь мне нужно немножко недоработано, может быть. Вот что запомнили, что должно запомнить да, гости. Образ растущего дерева. Но все-таки я это немножко позднее раскрою. Для меня образ растущего дерева – это метафора роста и развития. Мне хочется, чтобы это вот на подсознание людям записалось. Вот это вот... Ценность да, постоянного развития и роста. Итак, что важно, чтобы сотрудники поняли, да, что МИДИС – это надежное место работы. С МИДИСом все получится. Что они сделали бы? Ответственно относились к своим задачам в рамках работы, повышали квалификацию по своим специальностям. Немножко позднее это будет в оценке эффективности еще раскрыто. Для клиентов важно понять, что МИДИС – это команда экспертов, соответственным отношением к клиентам и что нам можно доверять. То, что здесь запомнили, это элементы программы, я сейчас пока не буду комментировать. Здорово будет, если клиенты будут рассказывать своим близким, знакомым о концерте, о том, что, ну, то, есть для что для Ивана это что-то такое на самом деле большое событие, и хорошо, если про это начнут говорить. А учредители, да, Учредителям важно увидеть то, что МИЛИС — это история постоянного роста, в том числе роста, прибыли. Да, то есть это проект успешный для них. И в идеале, если они пойдут навстречу, навстречу с нашей задачей, МИЛИС хочет выкупить здание, в котором сейчас мы располагаемся, для этого нужны большие инвестиции, пока этот вопрос как бы нас завис. Если тут учредители мы как-то вдохновим, немножко нас еще финансово поддержать, это будет просто высший пилотаж, конечно. А здесь мы видим вот это нашу сувенирное новогоднее продукции. Да? Каждый год мы разрабатываем картинку, слоган. В этом году у нас все получится в совокупности с логотипом 25-летия. Это мы с вами. Соответственно, сообщение наше такое. Мы с вами все получится. То есть мы хотим дать и опору, и немножко в будущее да, обратиться, что все получится. Пиаримый медис и достижения клиники. Цель проекта директором была сформулирована похвастаться достижениями. Я, Николай, да, с помощью Николая мы немножко перефразировали, чтобы все зрители испытали чувство гордости за сопричастность к мидису, а к общему большому делу, по сохранению здоровья людей. Вот это вот ощутили ценность и важность да, этого. Момента. Задача – дать людям опору в виде стабильного рабочего места, вдохновить на рост и развитие внутри компании. И как в принципе в любом мероприятии мы стараемся отражать наши ценности, уверенность, развитие, знания, забота, опыт и миссию компании, которую, кстати, миссию у нас совсем недавно мы ее переписывали. Это ответственное отношение к здоровью, оказываем медицинскую помощь на экспертном уровне развиваемся в постоянном взаимодействии с пациентами, создаем комфорт и поддержку. То есть, в принципе, вот это очень хочется именно отразить в мероприятии. Итак, предложение такое, чтобы можно было пригласить всех, кого мы хотим видеть, это все-таки уже концерт. Причем концерт благотворительный. Почему для нас тоже это очень важно. Буквально в этом году, в 2022 году, клиника начала благотворительную деятельность. Мы открыли фонд. Собираем деньги и делаем операции детям из малообеспеченных семей. Поэтому и концерт тоже может быть благотворительным. Назвала бы я это Медис 25 «История роста». Здесь фотографии нашего зала филармонии, где, в принципе, наверное, реально да, это будет попробовать сделать. Это вот наш, сказать, ну, нашей благотворительной программы. И у нас получается благотворительный концерт, на который мы приглашаем целевую аудиторию, которые были уже обозначены. В рамках концерта мы рассказываем историю роста МИДИС за 25 лет. Что здесь важно, да? МИДИС, это компания создавалась без инвестиций. Изначально это было открыто буквально пара кабинетов, где работало несколько врачей. Ну теперь Медис – это одна из самых крупных клининг города. То есть нам есть чем гордиться и что рассказать. Также хочется пригласить профессиональных артистов и коллектива города, которые также начинали с малого да, и тоже достигли определенные успехи. Так, я ничего не нажимала. Так, угу. так теперь уже я листаю. Вот эту вот идею постоянного роста и развития у меня возникла мысль связать с деревом как ключевая метафора, это древо жизни, это очень мощный символ, где разные как бы, части дерева тоже что-то символизируют. Например, корни это наша устойчивость, 25-летний опыт работы, знания, уверенность, ствол, как наша сила, наша команда. Ветви как раз вот символизируют постоянный рост клиники. Дерево хочется, конечно, стилизировать. То здесь я вот показываю наш логотип в форме кристалла. Значит, Идея визуализировать это таким образом. Мы делаем мультипликацию, которая разбита на три части. В первой части мы видим, как вот этот вот наш логотип, он как зернышко попадает в землю и начинает прорастать медленно, вот, и идет красивая музыка, и в этот момент диктор озвучивает, вот как зарождался Медис, да, с чего это все начиналось. Во второй части мы видим, как Гелевс уже растет, и на нем появляются листья, вот эти вот листья, они в виде таких синих листиков, ромбиков. Здесь мы рассказываем, как Медис развивался. И как это, интермедиа, да, к третьей части нашего концерта мы видим тоже наше мультфильм. дерево становится уже большим, на нем распускаются цветы. Мы рассказываем о том, какой Мидис сегодня. Это вот. как бы, три небольшие интернедии, которые начинают три части нашего концерта. Соответственно, есть смысловые блоки. Да? Вот тоже как у дерева, там корни, ствол и крона. У нас корни, да, это история Мидиса. Здесь мы приглашаем на сцену учредителей рассказать, да, тоже, как они пришли к этой идее создания клиники. И рассказываем историю. Дальше. мы раска... Второй блок да, про сотрудников. Ну, понятно, нужно будет наградить сотрудников, которые дольше всех работали. Из каких-то таких фишек хочется, во-первых, сделать истории роста сотрудников. Скорее всего, это отснять видео качественное, те, кто сделали карьеру в Медисе, пригласить их потом на сцену, наградить. И еще один тоже такой, мне кажется, очень эмоциональный момент. У нас есть такая очень личная история в клинике, коллектив женский, женщины приходят довольно молодые. И у нас уже сложилась такая легенда, что если женщина попадает в Медис, она беременна через какое-то время, но ну, после декрета возвращается на рабочее место. Вот, поэтому возникла идея пригласить на сцену сотрудников с детьми, которые родились за время работы в Медисе. Мне кажется, это может быть тоже так вот очень эмоционально. Это тоже история роста, только личная, да, то, что рождаются дети. Следующий блок про отношения к клиентам и сервис. Здесь можно привести истории выздоровления, да, которые изменили жизнь людей. И а, тоже хочется показать поколение клиентов. То есть у нас есть клиенты, которые к нам ходили детьми, например, да, а теперь они к нам водят своих детей и водят своих пожилых родственников. То есть можно найти целые семьи, а, вот которые все являются клиентами Милиса, и также их, например, или пригласить на сцену, или показать фотографии, или вывести на видео. Тоже довольно это должно быть эмоционально. И последний блок у нас про достижения на сегодняшний день. Здесь мы уже рассказываем, чего мы добились на настоящий момент. Рассказываем про благотворительность, приглашаем генерального директора выступить. Можно провести сбор средств прямо в реальном времени, да, то есть обозначить, например, какую-то потребность, в том, что кому-то требуется помощь и что мы можем прямо сейчас собрать эти денежки и потом на сайте увидите... Как они были реализованы, да, как мы помогли реально человеку, как его жизнь изменилась. Здесь <клес> выступление артистов, честно говоря, пока еще не искала. Концепция даже не одобрена, это просто проект. Как кульминация можно сделать гимн Мидиса. У нас гимна пока нет. В принципе, это хорошая идея. Можно устроить даже конкурс на текст гимна, и дать задание, чтобы в тексте прозвучали все пять ключевых ценностей Медиса и отсылки к миссии компании. Пригласить профессионального вокалиста, чтобы гимн был исполнен, но ну, а остальные могут подпивать, если будет уже такое настроение достигнуто. Так, мне пишут, что у меня пара минут. Да, у меня тоже тайминг, таймер включен. Так, команда проекта. Ну, здесь, наверное, видно, в принципе, на слайде. Понятно, что нужно те, кто умеет работать со сценой: диджей, звукооператор, оператор по свету, дизайнер-мультипликатор. Так менее интересный контент. Проверка результативности это NPS не менее 8. Да, собрать обратную связь. В принципе, мы делаем. Что будет здорово, если зрители будут постить в соцсетях фото с ивентом, гендиректор останется доволен, учредители будут тоже приятно удивлены, отдадут обратную связь, если представители власти. Эффект в перспективе не буду здесь раскрывать, потому что действительно здесь нет каких-то четких показателей. Это какие эффекты могут быть в перспективе вообще от комплекса мероприятий. да, Конечно, от одного мероприятия вряд ли это может быть достигнуто.